Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете» и в этом видео я буду разыгрывать NFT-генератор стоимостью 87 долларов от компании «Аврора». Я уже на своем канале проводил три розыгрыша, все выплачивал, все есть в моем телеграм-канале, все доказательства, люди довольны, я разыгрывал деньги. В этом видео я договорился с компанией «Аврора» и буду разыгрывать, если вам такая тема зайдет, будет хорошая активность, постараюсь каждую неделю для вас делать розыгрыш NFT генератора стоимостью 110 АВР. Он вам будет в месяц приносить 22 АВР, вы сможете легко это все обменять на доллары и таким способом поучаствовать в проекте и зарабатывать. 110 генератор на данный момент стоит 87 долларов. Что нужно сделать для участия в розыгрыше? Переходим по ссылке в описании к данному видео, попадаем вот на мой сайт. Вам нужно обязательно скачать приложение для Android, либо же для iPhone. Когда вы будете проходить регистрацию, вам нужно будет вписать мой пригласительный код. Вот он. Здесь вот код активации, приглашение. Вам нужно будет обязательно быть зарегистрированным по моему пригласительному коду. Вы можете скачать либо же у меня на сайте приложения, либо же перейти на вот официальный сайт компании Aurora Token.com, опуститься ниже и скачать вот здесь данные приложения. И зарегистрироваться по моему партнерскому коду. Это обязательное условие. И обязательное условие вам нужно будет подписаться на телеграм канал и телеграм чат. Попускаемся вот ниже. И здесь вот есть телеграм-канал, переходим на него, подписываемся, точнее вот телеграм-чат, переходим, подписываемся на него. Также подписаться на телеграм-канал Аврора Анонса. И ровно через неделю, в следующую пятницу, я буду подводить итоги данного розыгрыша. Чем будет больше активность, тем будет, будут чаще проводиться данные розыгрыши. Также вам нужно будет обязательно написать комментарий, так как я буду выбирать победителя по комментариям под данным видео и поставить лайк на данное видео и посмотреть данное видео от начала и до конца. Это обязательное условие. И когда я выберу победителя, вам нужно будет мне прислать скриншоты, что вы действительно зарегистрированы в компании Аврора, подписаны на телеграм-канал и на телеграм-чат. Все условия я также продублирую в комментарии, в закрепленном закреплю его под этим видео. Вы там почитаете все условия и пусть вам повезет. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.